Добрый вечер, друзья! Сегодня для нашей группы «Голос инвалида» я хочу снять короткое обучающее видео. Пригодится для записи аудиофайлов и для того, чтобы выкладывать их в контакт. Потому что я предлагаю, допустим, высказаться инвалидам. А как это сделать? Как это сделать? Вот я сейчас попробую вам показать. Значит, вот у нас компьютер рабочий стол нажимаем пуск здесь у нас программы обычно звукозапись здесь видите такой микрофончик микрофончик звукозапись у кого-то допустим это в программах стандартных должен быть звукозапись нажимаем Вот появляется у нас такое окошко звукозаписи. Надо проверить. Можно перед этим проверить микрофон. Вот видите зеленый индикатор там. Проверить громкость звука можно еще. Вот таким образом. Я хочу почитать вам. Надо же что-то записывать да, на этот файл, чтобы он показать, как его записать с компьютера, и потом выложить э, ВКонтакт. Хочу почитать вам стихотворение Дениса Корниенко из книги «Начало». Стихотворение называется «Светлое». «Светлое». Мгновенно жизнь или долговечно, нам не дано вперед познать. О праздном счастье бесконечном, Увы, бессмысленно мечтать, И бесполезно строить планы, Смерть наш пастух, а мы бараны, И ей одной дано решать, Когда кого из нас сожрать, И если есть еще хоть признак, Живой любви в душе твоей, Отбрось же к черту все капризы, Проснись от лени прошлых дней, Живи в любви, борись за счастье, Забудь невзгоды ненасти, Иди по меру, Иди по миру веселей, теплом улыбки душу грей, и если вдруг беда случится, Помертнет свет твоих очей. Душа не будет в муках биться, что тело отнял Бог у ней. Вот такое стихотворение э, на ну, я не буду вам а, говорить больше, в общем-то, ничего. Хотя, по поводу этой книги, по поводу самого Дениса Корниенко, мне вот очень интересно. Недавно я нашел ту книгу. Ну, может быть, вы сами найдете, узнаете. Так, такое вот стихотворение. Так, ну... Обычно как удобнее всего сделать. Сохранять можно рабочий стол, можно какую-то папку. Допустим, на рабочий стол сохраняем. Или можно файлы определенные. Назовем, например, стихотворение. Стих. из книги начало начало начало ну допустим вот так да и на рабочий стол сохраняем вот у нас появляется такой файл как вы видите в ма он у нас в контакта он у нас не тот формат по моему его мы не сможем поставить но ну, по крайней мере раньше так было ну как еще можно сделать можно вот правой кнопкой нажимаем создаем папку создать папку и называем эту папку например так Ну, я обычно называю музыка для, для ВКонтакта, или файлы для ВКонтакта, можно так назвать. Звуковые файлы для ВКонтакта, файлы для ВК, допустим. И в этой папке хранить... И в этой папке хранить э, не обязательно звуковые файлы, можно и... Ну, в смысле, и звуковые, можно и видео, в общем чтобы все было аккуратно. но у меня не очень аккуратно, но это не важно. Чтобы было просто легко найти. Потом мы идем и ищем сайт. но ну, кто какой найдет, я нашел вот этот. Аудиоконвертер. Я его с самого начала нашел, и, в общем-то, я им пользуюсь. В гугле в нашел, кстати говоря, по запросу ауди, аудиоконвертер. Нажимаем «Открыть файлы». Да, вот это у нас здесь, где у нас, мы помнишь, на рабочем столе. Вот здесь есть папка у меня песни для ВКонтакта, ну, то есть для того, чтобы выкладывать контакт. А наша папка, как она называлась? Называлась файлы, файлы для, вот она. И вот наш файл, стих из книги начала. Нажимаем левой кнопкой, выделяем, вот он здесь, стих из книги начала. Нажимаем открыть. Вот он у нас открылся. Нам надо его здесь можно в разнообразные форматы. Да? Нам нужно в MP3. Качество. Мы ну поставим стандартное качество. Так, в принципе, у меня и стоит. Нажимаем конвертировать. Все, у нас конвертировался. Нажимаем скачать. Вот он у нас скачался, скачался, но он в загрузке обычно скачивается. Показать в папке. Это у нас он куда-то скачался, он локальный диск. Мы его можем, можем в принципе прямо оттуда в контакт выкладывать, а можем его копировать. И на рабочий стол. На рабочий стол, опять же, сюда. Файлы для ВКонтакта. Мы его вставляем, да? Вот. И получается вот у нас... Э, ну тут немножко нам неудобно, чтобы мы, мы знали, что это... А, но ну, здесь написано тип элемента, файл. А вот он, звук в формате MP3. Да, здесь у нас указано, что это звук в формате MP3. Прекрасно. Теперь мы что делаем? Теперь мы.. Теперь мы идем а, в контакт. Теперь мы идем в контакт. Теперь мы идем в контакт, идем мы а, по музыку, в музыку и а, нажимаем вот это облачко. Да, должен быть в формате mp3. Вот нам для чего это надо. Выбираем файл. А, ну, собственно, он, да, он здесь у нас и появится только в mp3, потому что он, как бы, выбираем его левой кнопкой. Открываем. Вот он у нас загруз... загрузился. А, мы вот там. Здесь он еще у нас не назван. А, а, добавляем его в плейлист. А, допустим. Ну, допустим, сюда. Редактируем его. Исполнитель. Здесь, честно говоря, как писать, э, я не знаю. Может, может так написать. Стих. Из, из книги. Начало. Название. Название у него светлое. Автор Денис Корниенко. Автор Денис Корниенко. Так, сохраняем. Вот таким образом у нас получился этот файл. Светло. Да, Но вот мы... На Нам не дано да, все получилось. Ну вот, собственно, вот таким образом мы и а, записываем на компьютер. А, что я еще хотел сказать, то что для записи для записи на... нам нужно что либо если это ноутбук там у вас будет записываться звук да и все а если это стационарный компьютер тогда естественно нужен микрофон или гарнитура или микрофон нужен и тогда прекрасно у вас будет работать звукозапись ну гарнитура желательный микрофон желательно у меня раньше был простой микрофон он был звук не очень хороший вот на гарнитуры в принципе можно и недорогую э, приобрести все равно она понадобится если кто будет работать на компьютере все равно она понадобится вот это конечно на у нас группа моя голос Инвалида не только имеется в виду голос, да, кто не может говорить, может писать. И это, естественно, и видеофайлы, да, у кого ноутбук с камеры снимать, видеофайлы, то есть все, все что угодно. Туда можно и рисунки, и рисовать, и граффити, и в общем, все что, все что вы хотите сказать. Вот, а, собственно, я это сегодня хотел сказать. Всем спасибо, всем удачи. И а, до, до, новых, до новых встреч, ну как я обычно говорю в этих а, коротких обучающих видео. А, до свидания.